Это, короче, знаешь, что я сделал? А? Мы когда в деревне стояли, я, короче, это, мы с пацанами нахуй хату вскрыли. И знаешь, что я оттуда вынес? Ча? Компьютер нахуй. Компьютер, который стоимостью, ну, примерно, 1150. Ты. Я его домой привезу. Ну, там еще по, по мелочам набрал. Ну да, ёйки, блин. Золото там, не золото. Отберут потом. А? Блин. Отберут, говорю? Да не отберут. Мы это все знаем, куда домой пить. Мы все грамотно делаем. Ох. Не надо